Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении гистограммный индикатор для бинарных опционов DPO Данный индикатор имеет два вида сигналов Один из них это поиск дивергенции Но мы будем рассматривать базовый вариант Базовый вариант заключается в том, чтобы входить в сделку при смене цвета индикатора Для поисков сигнала по данному индикатору используется таймфрейм 5 минут и сделки совершаются также с экспирацией 5 минут. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки индикатора также остаются по умолчанию. Но если вы не хотите настраивать самостоятельно график, в конце статьи можно будет скачать сам индикатор и шаблон. Теперь давайте рассмотрим правила торговли с помощью данного индикатора. Первое, что хочется сказать, это то, что данный индикатор, как и любой другой, будет показывать лучшие результаты при работе по тренду. Но это условие не является обязательным и торговать с данным индикатором можно и в любых других ситуациях. Все зависит лишь от вашего стиля торговли. И как уже говорилось выше, данный индикатор можно легко использовать для торговли при помощи дивергенций. Подробнее о дивергенциях можно узнать, перейдя по ссылкам из статьи. Это два индикатора, в которых подробно описана работа по дивергенциям. А мы же рассмотрим базовые сигналы. Стоит отметить, что торговля с помощью данного индикатора имеет очень простые правила, что с легкостью подойдет новичкам в торговле бинарными опционами. Так как все, что нужно для входа в сделку, это смена цвета индикатора. Давайте рассмотрим все это более подробно на графике. Для открытия опциона Call или выше, все, что нам нужно, это чтобы поменялся цвет индикатора с красного на зеленый, как в данном случае. И после закрытия свечи, мы можем открыть опцион Call для опциона Put или ниже действуют обратные правила нам нужно чтобы индикатор поменял цвет с зеленого на красный и после закрытия свечи можно войти в позицию прежде чем перейти к совершению реальных сделок хотелось бы отметить что индикатор DPO очень похож на такие индикаторы как MACD и OSMA давайте добавим их на график и посмотрим так ли это на самом деле добавляем индикатор MACD и второй индикатор как можно видеть значение всех трех индикаторов абсолютно разные и каждый из них работает по-своему соответственно и сигналы выдаваемые этими индикаторами будут абсолютно разные а теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету с помощью индикатора dpo Результат этих четырех сделок можно увидеть на экране, из которых 3 в плюс и 1 в минус. Обратите внимание на то, что завышать торговый объем стоит только в том случае, если у вас есть дополнительные средства на счету, и вы можете позволить себе потерять двойной торговый объем. Но если средств остается мало, то лучше не нарушать правила money management, так как это всегда приведет к потере депозита. Если данная информация была для вас полезна, не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал чтобы не пропустить новые обзоры стратегий и индикаторов, а также видео на интересные темы. Удачной торговли!